А, камера? Я вот она где. Где велосипед? Я просрал велосипед. Пора перестать пугать почему-то. Привет! Это вот такая необычная четвертая, наверное, уже часть моих страшных снов. Я вот сейчас на даче, свежий воздух, говно. Ну и типа. Давайте начнем. В общем, первый мой сон связан... Ну, на самом деле, все мои сны связаны с дачей. Так уж получилось. Первый мой сон связан вот конкретно с дачей. Вон там вот дальше будет дорога. Вы ее не видите. Я в холмистом поле, которое, к слову, к 2035 году застроят какими-то там танхаусами. В общем, мой страшный сон был про то что мы с бабушкой угнали у какого-то маньяка его Москвич и, короче, мы его приготовили. У меня была штука похожая на звуковую карту от этого, от микрофона, и там был ножик такой выдвигающийся, маленький, и пистолет внутри в маленькой коробочке, как флешка, считайте. Я, короче, сначала этого мужика пристрелил, потом допылил ножом его. Вот так вот. Короче, это еще не самое страшное. Мы, к тому же, даже еще тогда не поняли, что это серийный убийца какой-то. У него на задней тачке была фотография, где он такой в синей куртке, а за ним мужики в балаклавах. У него это было на заднем стекле его москвича. И вы можете сейчас увидеть фотографию вот у себя на экранах. Вот она где-то появилась Она меня загораживает, скорее всего да, да. Вы, блин, не видите, как я кривляюсь, но плохи. Короче, этот мужчина Он, конечно, ну, я плохо рисую Фотография вам ничего факти фактически не передают У него синий такой светло-голубой, по-моему, москвич И у него на, на заднем стекле на нарисован он сам, блин, зачем мне повторяюсь короче, они стояли гораздо теснее более крупный план такой он все так же, вот так вот показывал этот жест лысый такой мужик из Бразерс похожий короче, я уже тогда во сне начал заподозривать его в дом что он маньяк а, блин, я не я сам автомат или нет Тупой ветер Вы наверное меня сейчас не слышите Твою мать Короче потом Мы сели в машину с бабушкой Как это было ни странно Она за рулем, я соответственно сзади Ухта! И мы с бабушкой Короче угнали его машину и там была на, на переднем сиденье, по-моему, какая-то жвачка, такая розовая, стрёмная, блин, мерзкая. Все, конец. Ладно, шутка. Потом мы вот приехали, потом что-то было, и потом мы поехали обратно, и тут я понимаю, что это не жвачка. А, блин, чёрт, он приклеил чей-то мозг на переднее сиденье своей машины. То есть, понимаете, он... Сделал свою машину из частей, даже не из частей тела, из органов людей У него там дверь, сиденье переднее, на котором я во сне сидел, соединяла толстая кишка Наверное, может тонкая, просто кишка Капец, я тогда вот подумал, ну и он нахрен, и проснулся Прям я понял, что надо просыпаться, даже не понимая, что я во сне конец в общем следующий сон очень давний такой про то что мне приснились ну приснилось что на территории участков дачных живут не люди а все звери то есть моя дача буквально стала зоопарком там же это горилы всякие собаки и в общем они по ходу дела пока я катался на велосипеде они меня всячески атаковали у вас на экране сейчас вот участок, где, по идее, должны были жить гориллы. Вот он участок с гориллами. В моем сне тогда этого дома не было. И там была какая-то семья горилл. Еще маленькое уточнение. Тут вот был не такой вот серый забор, а забор там стандартный. Сеточка такая черная. Обычный забор. Даже, наверное, обычнее, чем вот этот. Кориллы. А вот здесь... Здесь вылез, вылезли собаки из-под этого забора, и меня атаковали, и потом я проснулся. Вот примерно здесь на меня выбежали собаки, вот примерно так я ехал и из-под забора выбежали заб... собаки из-под того красного. Они вот здесь похожи, красный какой-то такой рыжий. Вот из-под красного это собаки выползли. И я проснулся, по-моему. Потом я проснулся. В общем этот сон мне приснился Наверное году так в 2014-2016 Я слабо что помню Ну и последний сон Он мне приснился сегодня утром Я такой Ну все, все, надо записывать Третью часть, точнее четвертую уже Четвертую часть, я так понимаю, побыстрее И все Я вот покатался, потом Посидел дома Досмотрел один свой старый ролик я уже думал откладывать эту часть на завтра, но потом понял, что вот в 2019 году я какой-то видос сделал про палочника 2 июня, сейчас у меня тоже 2 июня. Копеевиц. Я не нашел оригинал, только эти какашки. И в прошлом 2020 году я сделал видос, такую рекламку моему другу, сейчас она уже не действительно, я ее не выкладывал. Также это был анонс Station 922 НКВ, который вот этот. продолжать традицию, и вот начал записывать это видео. Видите, сон у меня, смотрите, сон, где шел внизу всех улиц, ну, то есть, вы примерно сейчас видите схему на своем экране, ну, то есть, как дача устроена. Там все улицы, улицы То есть, есть главная улица, а есть улица внизу улиц. В общем, это главная улица и улица из улиц, которая имеет такую, такой поворот. Они объединяются в подкову. И между ними проходят улицы такие. И, в общем, я шел по улице внизу улиц. Тавтология, конечно, я извиняюсь, но ладно, продолжим. Я не знаю, как это еще вам объяснить. Хотя и так, и все равно хреново вам объяснил, но схема вам все поясняет. Там я увидел сначала женщина, как вот в ролике Снайкса, только там у него уже была реальная история какой-то, может, не русской национальности. Он за ним вот так вот на своей корыте с выпученными глазами ехал. Вот так же у меня женщина ехала с коляской, с такой вот жуткой улыбкой. И в руках у нее был нож, такой длинный нож. Не думаю, что это кухонный. Был нож. Ну, значит, я вроде бы проехала, она зашла на свой участок. А. Вот он, этот участок. В моем сне он был с зеленым забором. Сюда входила та самая женщина с коляской и с ножом. И с такой улыбкой прям. Жуткой. А. И я поехал дальше. Дальше я вижу, уже немного проехав подальше, к повороту этому самому, на улице той нижней. К этому повороту я поближе проехал. И там... там стоит коряга. Я ее хотел заснять. Тут на моем телефоне открывается жуткая, какая-то жуткая, запиксельная, в ужасном качестве гифка и звук наподобие тяжелого рока. Тяжелого рока. Я вроде бы как-то это убрал, сфотографировал эту корягу. Если я не ошибаюсь, то примерно тут и была эта коряга. Тут елок не было почти. Были только вот обычные деревья, коряга. Деревья эти были голые, без листьев. Даже немного желтоватые, как осенью. Там рябина была с ягодами. Хотя, может быть, там подальше была коряга, не знаю. В общем, это то место из моего сна. Прям процентов. Фотографировал эту корягу. Ну, типа, классно, выложу на свою страницу, хотя фотографии, которые я делаю на даче, и не только на даче, а это все архивные кадры, я их сохраняю и не выкладываю никуда. Но во сне я решил выложить эту корягу на свою страницу. А еще потом я пригляделся, а на деревьях только-только почки, хотя уже вот июнь начинается, вот везде должны быть листья, ну как оно сейчас и есть, но у меня это пусто, ему простительно. Я подумал, что внизу улицы холоднее или что-то такое, тень большая, и поэтому там деревья, ну плохо листво на деревьях растет. И потом я заметил рябину. Рябина с красными ягодками. Этими я подумал, что поздновато, ну ладно. Я точно не знаю, когда там они появляются у рябины. И все внезапно стало таким немного желтым, прям как осенью. А сзади появились многоэтажки. Почему-то я их увидел, эти многоэтажки, но их на самом деле нет. Они прям очень далеко, ближайшая многоэтажка. И то это какая-то хрущевка подмосковная, хотя это уже, ладно, неважно. Вот, я примерно уже достал свой телефон пофоткать там корягу, она там была в моем сне. И, и тут уже у меня телефон, как только я его включил, появился этот жуткий звук из сайта, сайта Г. И еще какая-то замыленная картина, пикселизированная. Где-то вот здесь я вот снимал, там деревья все были желтые. Я пытался снять, в общем, я эту фигню потом выключил. И потом я снова хочу все это сфотографировать. Да. И у меня снова открывается эта жуткая фотография, ну то есть не фотография а дивка запикселенная. И потом у меня уже, знаете что, уже реально что-то подобное на тот звук из ну, с сайта kekma.ga Ну как в ролике снайкса вот вы сейчас слышите его Я его вам немного более тихим сделал но ну, я все я уже как-то его пытаюсь убрать у меня слабо получается мне он Невероятно сильно режет слух. Я просыпаюсь уже. Я вот встал невероятно рано, но по моим меркам, учитывая, что я вчера поздно лег, лег я где-то ну, ближе уже к 11, там, к 12, а проснулся в 10 часов. Для меня это достаточно таки рано. Ввиду этой ситуации, в общем, я встал раньше всех в моем доме, то есть я проснулся, все еще спали, а мне нужна была эта книжка, чтоб я там все записал. Кстати, а можно здесь посмотреть, что я упустил. А, я забыл сказать, что корягу из сна, о которой я рассказывал, я ее где-то видел, я ее пытался где-то найти, снять, но безуспешно. Я прям... Я катался до туда, это далеко от моего я сейчас вспоминаю. Она ж на участке моего соседа, блин. Капец. Ладно, я вам потом сфотографирую, но вы это видите сейчас. Убралась наконец-то. Вот. Ну, в общем... Кстати, еще возможно, что это какой-то Флэшбэк из детства с корягой, я вон вон там он где-то с дедом раньше ходил, он покупал сигареты, я учился кататься на маленьком велосипеде, вот он кстати, я его долго искал специально для этого выпуска и постоянно вот по дороге дед мне показывал корягу. Она мне очень нравилась, я в принципе любил коряги в детстве. Не знаю почему, просил маму, чтобы она мне всякие такие коряги рисовала. Закорючки всякие. И... и я вот съездил к этому месту, и похоже нашел то, что осталось от той коряги. Блин. Я... Сделал дополнение ради какой-то Несущественной детали Вот Ну в общем, теперь продолжим В общем, этот сон замотивировал меня делать эту третью часть И что-то я вам хотел в качестве бонуса рассказать Да, может быть такой вот сон был где, короче, я упал с какого-то обрыва, уже это было где-то на даче, у меня почему-то там прямо на моих глазах начало, началось сражение World of Tanks, это, конечно, не реклама, но я, короче, попал сначала в какой-то залог, потом, после сражения, пошел обратно и упал с обрыва. Нет, с обрыва я не упал, я в каком-то болоте затонул, и там на меня упали вот те самые мозги из первого сна, Прям мерзкие такие, скользкие, прям как будто бы тебе мыло такое. Вот его кто-то побил это, в раковине, растолк, и вылил тебе его на голову. Но только оно имело, эти мозги имели какую-то форму, но это было невероятно мерзко. И я проснулся. Сколько историй в этом выпуске я закончил фразой, и я проснулся. Неважно. В общем, передаю на Эксу. Привет, пока. Где бы мне поснимать, где бы мне потом поснимать? В поле клещи. Короче, блин, совпадение. Пока вот... Спал и искал корягу, вот после сна уже проснулся и поехал искать корягу ту самую. Нашел я упавшее дерево, прям над дорогой. Совпадение? Да, наверное. Помню, вот здесь когда-то была коряга. Большая такая, обширная. Ну как, грандиозная достаточно такие. А сейчас я не знаю, что с ней. Здесь вот примерно сцена, но во сне все было там по-другому. Там за лесом были многоэтажные дома, то есть стандартный советский дом серии П-3. Я в таком живу, только там были красные проборы в моем сне. И еще там вокруг были какие-то башни, башенные дома. И вот, естественно, все было такое осеннее. Листвы почти не было, но было что-то там Желтое, красное такое